Здравствуйте! Сегодня 21 сентября 2017 года. Время два часа дня. Погода солнечная, без осадков. Температура воздуха 6 градусов. С вами Елена Валежалина и проект «Я красавчик».